И вот после того, как вы затерли, затерли теркой наверх, затерли не вниз, а вверх. И теперь, теперь вот, что необходимо сделать, это провил пиху. Необходимо постучать вниз, чтобы она съезжала вниз. Видите, как я это делаю? И при этом получается, смотрите, как аккуратненько все получается. Вот как нужно работать, чтобы это было ровненько, аккуратненько и красиво. И сейчас мы пройдем полностью по всей территории нашей, нашей пирамидки. Все, стройте из камня.